Проголосовать за человека с комплексом качеств, как у Зеленского, могли только упоротые долбоебы. Я другого слова подобрать не могу. И то я так где-то раз в 20, наверное, снизил лексикон, которым истин было бы назвать. Мы находимся в состоянии перманентной войны с Россией, отсюда и навсегда. Как можно было в этой ситуации выбирать человека, который говорит, что... Войны не находится в зоне моих приоритетов. Но есть такой путь выстрел в ногу. Это был выстрел не в, не в ногу. Это была очередь в тупую голову, но и она ни хрена никому не научила. Понимаете, да? Надо быть законченными, полными, безоговорочными кретинами, чтобы в воюющейся стране, который предстоит воевать еще минимум 10 лет, с переходом в несколько горячих фаз, выбирать человека, который сказал, «Я не люблю войну, и я ее закончу». Но он настолько непрофессиональный и дурной, что он понимает, что войну нельзя закончить в одностороннем порядке. Война может быть закончена только одним способом. Ее можно проиграть или в ней можно победить. Других способов не существует. Не существует. И вы посмотрите, в какой стране мы живем, когда там минимум 50% избирателей, прямо или глухо, либо выбором, или, или одобрением, или своим безразличием, было человека, который говорит, что ну, его нафига эту войну. Это все равно, что ну, ситуация примерно такая. Значит, вы привозите маму, привозите в реанимацию, к вам выходят врач, два врача, один говорит, ну я жирный негодяй, сволочь, у меня как бы э, есть подпольный заводик, который конфеты производит, и при этом, э, как это, я толстый с сахарным диабетом, и вообще и беру взятки, но зато я что? Умею лечить тяжелых больных. И вот 5, -5 лет уже активно в этом, вот на этом подвязаюсь, как бы у меня неплохо получается. А другой выходит говорит, вы знаете, я честный, но я не умею реанимировать больных. И, значит, минимум 50% нашего богоспитаемого народа сказала так. Ну, хрен с ним, что он не умеет лечить мою маму.